Ладно, хорошо. Всем привет. Рад вас встретить в этот дождливый, но интересный питерский день. Сегодня я буду отвечать на вопрос, есть ли экстрасенсы. И меня вот попросили прочитать эту лекцию. Значит, я думаю, ладно, напишем новую лекцию. Как пишут лекции обычно? начинают гуглить, читать книжки, вспоминать свои курсы по психологии, всякие там лекции и так далее. И сижу, я действительно как порядочный человек начинаю все это проверять. Ну, точнее, не проверять, потому что на самом деле… Как, когда ты начинаешь писать лекцию, самое интересное — это, знаете, дойти до цели. Я думаю, а что я, собственно, хочу вам сказать? Что должно быть на выходе? А на выходе есть очень простые две, два вывода, которые вы должны сегодня узнать. В том, что паранормальные способности существуют, и в том, что экстрасенсы тоже существуют. Ну, вот, вот, собственно, мысль, которую я хотел сказать. Но я знал, я знал, что меня подвергнут, как это слово есть, астракизму. астракизму. Я все же решил немножко поресерчить пораньше. Ну, вот к вам пример. Я еще только начинал учиться в это время. И в 2007 году, а есть э, латинская указка здесь? А, вот в центре. Ага. В 2007 году закрыли Принстонскую лабораторию об исследованиях э, ESP. Это, по-моему, расшифровывается как Extra Sensorial Possibilities. Э, значит, э, я хочу вам сразу показать, как вообще проводится исследование в этой области. Лаборатория жила 40 лет, по-моему, 79 -го года. Видите вот этот вот прибор? Значит, в чем смысл в данных их исследований? Он заключался в следующем. Вам, они хотели проверить, может ли человек материализовать свои мысли. Можно ли желанием заставить шарики неравномерно распределиться по вот этим вот ячеечкам. Был такой раньше автомат, знаете, жетончик закидываешь, там, он попадает в штучку, и падают еще жетончики. Ну, вот примерно здесь тот же самый смысл. Вот сюда вот подается масса шариков. То есть их вот очень много. И они теоретически должны равномерно распределиться по вот этим вот секциям. И значит, если вдруг, а ты говоришь человеку, медитируй там или представляй, выжилай, кидай кресты на восьмую секцию, ну, я, условно, возьмем восьмую секцию, и если статистически будет показано, что здесь шариков будет больше, чем во всех остальных, то есть это будет за порогом статистического случая, это значит, что доказывает некоторые экстрасенсорные способности. И чисто логически так, собственно, и есть. 40 лет они проводили исследования, их лабораторию закрыли, сильно критиковали Принстон. Это все было сделано под давлением общественным, они все расстроились, но как бы кафедры и лаборатории закрывают, потому что нет предмета исследования. Конец, думаю я. Все, что вам дальше-то рассказывать? Все, экстрасенсы существует, паральмы способность существуют. Ладно, думаю, нет, астракизм, все дела, зануду не будут уважать. Сейчас я адаптируюсь так, чтобы на вас смотреть и не поворачиваться спиной Это невежливо. Перейдем, значит, к следующей части лекции. Все таки надо какую-то научность вам дать. Смотрите, русский язык считают очень богатым языком. Я с этим катастрофически не согласен, потому что у нас нет прекрасного слова, обозначающего действительно экстрасенсов. Есть английское слово psychic. Я его буду сегодня использовать. Разделяю экстрасенсов, людей с паранормальными способностями и саяиков. А, на английском языке спрашивают иногда Are you the real deal? Are you the psychic? То есть они говорят экстрасенс. И этому есть определенная причина. Значит, используем терминологию psychic. О, любопытненько. Что имеется в виду? Значит, вот это вот саяик. Это, ну, знаете, кто это? Это Кашпировский, он был известен. Вот я родился в 89-м, и, соответственно, он был популярен как раз в момент, когда был маленький. Поэтому родители мне только рассказывали, как я, значит, ползал рядом с телевизором черно-белым, а стояли эти, воду заряжали Кашпировский. Мой папа любил посмеяться по его поводу. Кстати говоря, он до сих пор жив. В Бурятии. Бурятия очень маги магически мыслящая такая территория, я предполагаю, по крайней мере, ну вот он со знаменитым своим стаканом. Значит, почему я утверждаю, что… К Кашпировскому это просто вспомните детство. Почему я утверждаю, что экстрасенсорные паранормальные способности существуют? Я докапываюсь до слов. Экстра и пара. Паранормальные. Значит, вот это нормально. Для того, чтобы было понять, это э, норма кривая нормального распределения, многим вам знакомая, кто видит ошибку в ней? 24%. Не. Угу. Точно. Они, я буглел эту картиночку, здесь не хватает запятой. Значит, поясняю. Она спасает жизни, это, это паранормальная штучка. Смотрите, предположим, что мы, вся Россия, вся Россия прошла тест IQ, и мы получили среднее значение, на больших данных это работает статистика, среднее значение, что IQ условно 100. Нью это и есть среднее. И здесь ставится 100. Видите, минус одна сигма и плюс одна сигма. Это разброс. Условно, есть среднее значение 100, и есть те, кто чуть-чуть поумнее, например, 110, и те, кто поглупее, 90. Но в рамках нормы. Норма описывает 68 и 26 встречаемости в населении. То есть вы знаете, что если вы знакомы с человека, то вероятнее всего он будет там со средним интеллектом плюс-минус. Вы быстро определите, чуть он умнее или чуть он глупее. Это называется плюс-минус сигма. Средняя плюс-минус сигма. То есть описывающая норму. Есть падение масштаба попадания, то есть обычно измеряется это именно площадью, на которой мы сразу забежим на хвостике, где есть 1,3%. Значит, смотрите, на примере IQ 100, и есть люди гениально, у них ну, в смысле очень высокие показатели IQ, не слово гениально, я имею в виду, например, 210%. И таких людей просто вот буквально почти полтора процента. И с другой стороны, есть люди совершенно противоположные, у них минус 210. Ну, нельзя заскорить минусом, но очень низкие показатели. Если брать вот так вот условно услово да, в бытовом языке, значит, это нормальный человек. Это уже а, вот блин, сейчас мне бы лучше поправить там условно имбецильность, дебильность, олигофрения, насколько я помню, самая большая, да? Да. А самые глупые из них то Ага, значит, вот здесь вот диоте. Спасибо. Очень приятно находиться в аудитории, к которой, которой можно обратиться. Ну и здесь, соответственно, уже там умные, у нас нет клинических названий умных людей, по понятным причинам. Да, можно попробовать таким образом. Значит, для того, чтобы это запомнилось прямо раз и навсегда. Вот это норма, а это не норма. И это не норма. Усейн Болт не норма. Человек разбегает, сколько там? 45 км в час у него средняя скорость бега. Это далеко вообще не норма. И то же самое, если человек прямо совсем не может ходить, это тоже не норма. Именно поэтому слово паранормальное для меня означает вот где то вот, ну типа выше нормы. Я не знаю, что я я, я паранормально много ем. Вы в среднем едите три раза в день, а я семь раз в день. По мне не скажешь, но это факт. Это вот паранормальная диета, можно так называть. Это все игра словами. Мы в науке должны быть чуточку построже. Вот давайте я вам расскажу еще про очень интересного человека, который находится еще ниже к хвосту. Здесь вы понимаете, статистически, да, оно стремится к. И не касается никогда оси. И есть люди, которые находятся вообще-то на самых концах. То есть, например, в популяции 7 миллиардов людей, вот этих людей, которых я сейчас чуть-чуть расскажу, коротко, встречаю, на, было обнаружено, не, даже 5 штук не нашли. Их называют тетрахроматы. Тетрахроматы. Они, они не страдают, это не заболевание. Это генетическая маза, мутация, которая называется тетрахроматией. Chrome. нет как будет по, по, по греческому цвет Ну тогда это Я постоянно сомневаюсь. Постоянно понимаешь, что этот скептик меня постоянно мучает. правильно ли я сказал или нет? Так что иногда буду забывать. Значит, не помню имя зовут Кончета. Она художница и она австралийка. Это одна из ее картин. Значит, в чем прикол? И это научно доказано. Значит, обычно у нас ну, цветовосприятие и вообще восприятие мира происходит через зрительный анализатор, через а, зрительную систему. Дальше это все соединяется. И у нас есть а, колбочки и палочки в глазу. И теоретически, ну в смысле реально, у нас большинства людей три вида колбочек. Вот они написаны S cone, M cone и L -cone. да, вот и L -cone. И эти разные, соответственно, вот эти колбочки, поэтому они видите колбообразные, они воспринимают разные а, цвета спектров и тональностей, как видно на графике. Значит, в чем прикол тетрахроматов? Вот тетрахроматов, как от слова тетра, да, 4 у них не три колбочки, а четыре колбочки более того более того исследователи показали чаще это всегда у женщин и 12 процентов женщин имеет 44 вида колбочек то есть теоретически они могут видеть больше но почему так мало настоящих тетрахроматов которые вот на таком вот градиенте распознают намного больше тональности и намного больше оттенков дело в том что большинство женщин из этих 12 процентов у них просто совпадают вот эти вот кривые а вот этой кончеты она чуточку выпадает Понимаете? И таким образом у нее, не, у нее спектр точно такой же остается. То есть она не вот экстрасенс в плане, она видит больше дальше, чем мы. То есть за инфраред и ультравиолет. Нет, она просто видит в видимом спектре нашего глаза больше разных оттенков. И она рисует картины. Картины — это способ исследователя понять, как человек видит. Вот ее картина. Обратите внимание и на предыдущий, мы тоже еще посмотрим, вернемся. Большое количество розового вы видите, ярко-синий и желтенький. Она она говорит следующее: когда я иду по гравию, для меня это не как для вас серый. Ну типа я иду по гравию серый гравий. Иногда я вижу что-нибудь там коричневенькое, нет. Она говорит, я вижу переливающиеся цвета, я вижу красный, я вижу желтые я вижу яркие цвета и так далее. У нее восприятие, ну то есть, сложно на самом деле посчитать намного больше она видит цветов, но можно смело сказать раз в сто больше и даже скорее всего еще. У нее дополнительно есть колбочка. Ну вот видите, у нее, при этом она рисует. Видимо, она так и видит. Я просто... Тут можно, конечно, списать на какой-нибудь экспрессионизм или импрессионизм, неважно. Но вот, вот опять повторяется розовое, синее, фиолетовое. Зеленый у нее не такой богатый насыщенный цвет более того обратно к слову паранормальные способности известный господин Шер... шерешевского да я тоже к нему подойду большинство там паранормальных способностей списывают еще на память мы все хотим прокачать память память это действительно очень важно очень нужно и многие знают сейчас про мнимотехники поэтому никакого интереса как бы вызвать вызвать тяжело сказав например что один вот, кого мы возьмем? Вот самого последнего. Дэвид Ферроу из Канады смог запомнить подряд… 3068 карт или 59 колод в 2007 году он установил мировой рекорд и совершил только одну ошибку ну, знаете, это берешь карточную колоду начинаешь ее раскладывать и ты должен запомнить всю последовательность и не показатель ли это паранормальной способности к запомина... к воспроизведению да это показатель паранормальной способности к воспроизведению но я думаю что большинство из вас знают что это просто мнемотехника этот человек очень хорошо выстраивает так называемые mind palace это они представляют ну, условно вот эту вот комнату и начинают эти карты вешать на стенку либо представлять какие-нибудь истории и чем более это неопытный мемотехник тем у тебя история сложнее ну например если ты хочешь запомнить последовательность лев тигр пантера котик зайка волка яблоко то ты значит Представляешь, как лев, значит, набежал на тигра, оттуда из него выскочил кулатик, который превратился в волка, ему на голову ударило яблоко, и он понял, что гравитация существует. Ну, какой-то такой байку. но это слишком долго обычно в рекордов в гиннес Records, они ставят как бы временные ограничения это без времени ограничения то есть он просто говорит сколько я запомню и воспроизводится и смотрится количество ошибок он, вот, они научились это делать и этому я могу научить вас и этому он может научить вас поэтому это никакая не редкость Итого, значит экстрасенсорные паранормальные способности существуют однако понятно что речь сегодня будет не об этом не обнаружено то, о чем сейчас буду я говорить, однако мы еще будем, ну, сейчас интрига будет. Смотрите, чего не обнаружено. Не обнаружено телекинеза. Не обнаружено моей способности повлиять на мой термосик, чтобы он подлетел ко мне и я из него попил. Не обнаружена телепатия. Не обнаружено, что я мог бы считать ваши мысли и понять, нравится вам или не нравится сегодняшнее представление. Не обнаружено предвидение будущего, то есть ясновидение, яснослышание, ясночувствование, яснонюхание и, и реальность яснонюхание, то есть ты приходишь, это сам я сейчас выдумываю, но я представляю, себе, что такое может быть. Значит, приходишь на кухню, там еще ничего не готово, ты так поехал, я чувствую, что будет пахнет борщом было бы кстати очень это это можно было бы использовать как некоторые формы эксперимента сможет ли человек предсказать что занесут в эту комнату по движению, движению молекул значит психодиагностики по планетам линиям картам ну, это астрология хиромансия и карты таро тоже ненадежный инструмент тоже наверное, очевидно чтение внушения мыслей что здесь имеется в виду? чтение ношения мыслей я смотрю вот на кого-нибудь и я представляю ярко что ты представила какое-то конкретное число между прочим между там один из 100 я вот представил что это 27 но мы увидим как это происходило Кроме гипноза, гипноз существует. Вношения существуют. Вот буквально сейчас говорили о цыганском гипнозе. Иногда в некоторых обстоятельствах люди бывают гипнабельны, психиатр тоже на этом балуются. Ну, сейчас уже поменьше, чем еще 120 лет назад. Так Маленький факт про гипноз. зигмунд Фрейд очень много занимался гипнозом для лечения истерии в клинике Шарко. И он отказался в том когда придумал психоаналитическую практику то есть он с помощью разговора добивался тех же эффектов которые можно было добиться с помощью запомнить у вас нет истерии нету биполярного расстройства шизофрении и общение с мертвыми также не было обнаружено пока что по крайней мере значит, Конец. а мне значит говорят следующее виталик есть куча свидетелей, которые видели условную левитацию. Я такой, что. Не, на самом деле я так больше не делаю, потому что. <laughs> Смотрите. Hey, Что произошло? Я... Я не знаю, он просто взлетел. Я видел, как он взлетел. Я прям тиханул. Помогите ему. Что происходит? Что случилось? Yeah. Я видел, как его Off ноги the оторвали. The кто знает, кто это? <реш> <реш> oh. Друзья, вы что, не узнаете в лицо Дэвида Блейна? <реш> Дэвид Блейн, в рот мне ноги. <реш> <реш> <реш> <реш> да, очень здорово. Значит, я буду чем-нибудь вам сегодня полезен, расскажу про очень крутых... Очень крутых иллюзионистов. Значит, добро пожаловать на стендап. Мама, я экстрасенс. Спасибо Мичу за эту иллюстрацию. И сегодня я расскажу о, о том, как я был экстрасенсом, сайкоком, короче, будем использовать. Значит, коротко обо мне, очень коротко. Я выпускник кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета, магистр наук. Любил ставить эксперименты, попал в науку, попал вообще в университет и в Россию благодаря своим увлечениям с разными психическими особенностями человека. Кстати говоря, некоторые Санкт-Петербургские преподаватели еще сто лет назад писали о странное, даже больше о странном желании первокурсников постигать паранормальное. Вот, вот такой вот есть цитата. Помимо этого, я руковожу научно-практическим проектом Зануда. Собственно, про это сказал Володя. Я немножечко журналищу. Э, тоже, как вы понимаете, я спрашиваю Казанцева не про экстрасенсов. Делаю стендапы. Что там еще есть? Немножко в секундах восставста. Ага. И Сейчас я хочу вернуться. Вот, то есть сейчас я настоящий скептик, у наука, все дела, 3 рубля. Но раньше, когда мне было 16, я занимался японскими единоборствами. В частности это нендюцаа как вы понимаете тайны ниндзя мистика влияние на императора для того чтобы их не убили в итоге кстати убили всех перерезали к сожалению настоящих трушных ниндзя убили довольно давно их не были всего в двух деревнях и их тайны умерли не предвидели в общем и в 16 16 лет по крайней мере я играл в покер и у меня вот когда я начал свое проводить некоторое журналистское расследование по поводу экстрасенсов всплыло следующее число вы знаете, просто Приколемся. А, при, от 1 до 100. Подумайте число от 1 до 100. Подумали, все, поехали. Ха, 90. Нет. А может быть между 88 и 92? Эх. Видите, статистика работает на больших числах. Представьте, если вас было бы тысяча, то у меня бы вероятность угадать, если вас 100, то мне меня вероятность отказать 1%, у вас здесь человек, наверное, 40, то есть у меня вероятность угадать то, что число 90, ну, где-то чуть меньше полупроцента, правильно? Здесь я пытался себя прям помочь, но не вышло. Это, на самом деле, другой вопрос здесь. Девушки, не обижайтесь, сразу можете признаваться. У меня год рождения 89, 90 плюс-минус 2. Кто родился между 88 и 92 года? Поднимите руки, пожалуйста. О, ага, все, спасибо. То есть на самом деле не так много, как я думал, но все равно здесь аудитория старше. Значит, может быть, мимо вас это прошло, а может быть и нет. Значит, в 2000… Сейчас я вам подскажу, в каком году я это подготовил. 2004. В 2004 году, то есть мне, соответственно, 15 лет, я сходил в магазин, называется в Риге магазин "Библиотека имени Рериха». Это ну, магазин. Я искал психологические книжки, чтобы помочь там с ниндюцу с по личным проблемам проблемами для того, чтобы лучше играть в карты. И самая яркая обложка была вот эта вот книжка "Трансерфинг реальности: пространство вариантов" Вадим Зелен. Кто-нибудь читал это? Да, есть парочка рук. Друзья, эта книга, наверное, я, ну, кроме Библии, да, вот это вот следующее по продажам. Ее можно найти в любом магазине. они издавалась в каком-то адски большом э количестве. Книжка была очень интересная для 15-летнего. Я такой, о господи. И она, она культовая. Это просто надо понимать. Это культовая эзотерическая книга. Значит, я думаю, о боже мой, это много объясняет. 15 лет и попал, вот пришел в магазин и сразу нашел вот это, где тебе обещают, что ты можешь скакать по пространству вариантов. А, то есть, если ты вот, играешь в карты и представил, что тебе выходят два туза, то они будут тебе выходить чаще, чем просто по стати статистическому распределению. Это идеально. Значит, а в 2007 а, вышла «Битва экстрасенсов» первый сезон. То есть, я даже еще не поступил. И вышел культовый еще один фильм. Это иллюстрация книжки который назывался «Секрет». И еще вот один был учебник по биоэнергии. Мы к нему подберемся дальше. Значит, я сейчас вам коротко… Я вижу, что много… Не... Кто фильм «Секрет» смотрел? Поднимите руки. О, чуть-чуть побольше. Отлично. Сейчас вспомним. Те, кто не видел, сейчас посмотрим. Я просто хочу коротко объяснить, в чем философия и логика эзотерической мысли. И мы это посмотрим. Я это буду параллельно немножечко разбирать, прям на ходу смотреть, что они делают. Мы посмотрим просто начало фильма, где, соответственно, вы узнаете всю правду ее скрывали, или только самые известные мужи могли рассказать? Но теперь неизвестная блондинка обнаружила у себя способности, так, бедная блондинка. Prime Time Production. Год назад. Мой отец. I'd worked Короче, отец умер. Наши отношения фигня. Little did I know at the time, greatest, was to come the greatest gift. Что самое глубокое отчаяние самый самый большой удар. Так, женщина 45. Been given a glimpse of a great secret. Мне кажется, как я, как я, великий секрет. стран. Я начала смотреть историю в секретов или тайны. съемки. А ты, Да -да. Серьезные мужики, ни одной женщины. Люди, да, люди знали: Платон, Шекспир, Ньютон, Короче, и так далее. И в том же стиле. Весь фильм. Я пытался его пересмотреть, но не вышло. <ф> Это был провал. <ф> Включим. То есть здесь в чем философский посыл есть некоторое знание оно потаенная, она помогает достигать все что угодно и это все делается только с помощью силы вашего желания очень круто да ну реально может что хочешь то и получишь и, правда всегда и когда смотрел этот фильм я думал что я вспоминал свою маму которая однажды на вокзале пожелала я первый раз видел что мама у меня была злая мне было лет восемь она на вокзале пожелала человек который продает билеты чтобы у нее мозги отсохли я вспомнил вот этот момент, думаю, интересно, а все желания сбываются? Она прям, знаете, прям только вот от, от души это сказала. Потом она мне маленькому говорит, нет, нет, Виталик, плохого желать людям не надо. <свят> <свят> у меня хорошая мама, хорошее воспитание. Фильм «Секрет», это вот «Запад» и так далее. Но у нас был более популярный мужик, и не так давно, на самом деле, он начал открываться. Кто знает, кто это такой? Зеланд. О, да, Вадим Вадим Зеланд. Его не так часто открывали. Значит, Вадим Зеланд из «Трансерфинга реальности», просто чтобы вы понимали, что это один из самых популярных и влиятельных людей в России. Сейчас я вам некоторые доводы приведу. Во-первых, количество книг. Все переиздаются. Просто зайдите в любой книжный, в любой книжный, ну, нормального размера, да, кроме старой книги. Хотя в старой книге уже можно найти, да, наверное, к реальности», еще написано в 19 веке. Зеланд его обнаружил. Куча книг. Я читал и... И Вот так вот. Вот здесь вот я уже остановился. Хотя, интересно, было бы. Про... Угу. Значит, <смех> <смех> Значит, почему он очень популярный? Я... У меня странная методика определения популярности, но, наверное, довольно надежная. Пишешь в гугле Вадим Зеланд и смотришь количество найденных результатов. Миллион триста 320 тысяч. Да? Если взять Ричарда Докинза, то находится всего 240 тысяч вариантов, 238. Да, видите, пишу Ричард Докинс. Ну, надо сравнивать все-таки не с Ричардом Докин, а надо сравнивать с кем-нибудь кем российским. Ну, давайте возьмем а, Маринину. Ой, я думаю, Маринина 1,230,0. То есть почти так же популярна, как Вадим Зеланд. Но вы понимаете, что Маринина, Маринину, кто не знает Маринину? А ну, я решил приколоться, а может быть, Александр Панчин, который вот занимается борьбой с мракобесием, у него целый миллион. Я думаю, ой, Александр почти такой же популярный, как Маринина. Но потом я обнаружил ошибку. Кто-нибудь видит, в чем моя ошибка исследовательская? Ага, точняк, не успел попить. Значит, смотрите, я написал Маринина, я написал Панчин. Надо писать с именем. Александр Панчин, 213. Не дотяну, да, Ричарда Докин за буквально чуточку. Александр Марина всего 432. А Зеланд – миллион 300. Значит, э, в чем его мысль? Она, они, все эти мысли очень простые и понятные, и поэтому они такие доступные и популярные. Реально существуют независимо от вас. Я с этим я могу согласиться, наверное, частично. До тех пор, пока вы с этим согласны. Я так, что? Что? Мой юношеский максимализм, наконец-то, можно подкрепить. И это что, что это означает для меня, как для игрока в покер? Что я не согласен, что карты сами выпадают. Я не согласен с этим, да? Я согласен с тем, что они будут падать по моему желанию. И мне сейчас поможет убить. Убед... Есть минуты. Поддержи. Подумай о карте. Подумай о карте просто. Сейчас тебе пощучу. Не туз пики. Ой, я думал о тузах Не, думай о другую карту. Представь ее. Представь, как она разворачивается. Назови. Ты держишь, я не прикаживаюсь. Десять буйба, говорит. Представил. Зацени, зацени. Одна it's карта будет others, отличаться от right? других Это невероятно Как ты это сделал? В общем и так, так далее, далее. Uh, Пока не читайте эту цитату У меня, соответственно, к вам вопрос Как он это сделал? Повлиял на него, он заставил его, представил 10 буду Он так это сделал? А как? А как? Ты заранее? нет заранее. Нет, нет не заранее. Тут -то по условиям иллюзионист считают все плохие, которые заранее договариваются. Еще. Есть варианты? Ой. Этот фокус стоит 5 долларов. Вот он у меня в руках. можно я продемонстрировать? Можно я тебя попрошу поддержать силу времени я не буду на вас демонстрировать, но задумка здесь очень простая. У меня есть э, карты. В руках они, соответственно, ну, тяжело быть, да, наверное, смотреть. Красненькие. И в чем прикол заключается? В том, что... М -м -м, ну, например, вы говорите 10 крестей. Да? Маш, можно дать тебя сейчас сюда попрошу? Вот ты задумала 10 крестей. <с <с Найди 10 крестей. <связан> нету? Нету. Зато есть она перевернутая карта. <связан> нету, да, в колоде 10 крестей? Точно нету? Ты уверен в этом? Ну я поняла. Смотри. <связан> вот она. Фишка этой колоды заключается в том, что она двусторонняя. Значит, можешь взять это в руки. Она видит, за одной стороны. Там есть крести и какие еще карты? И черви, да? А с другой стороны у меня Буби и э, крестик, соответственно. И все очень просто, когда ты говоришь 10 крести, я поворачиваю, э, я поворачиваю той стороной, что где у меня пики, mm -hmm. то что я знаю, что за Буби находится 10 крести, потому что в сумме 10 и 4 дают 14. Я таким образом запоминаю, ну, например, Балет это 11. Значит, у вольта, э, там, Мастер, например, Кристи, будет тройка Буби вот здесь, вот в этом месте. И это вот весь собственный фокус. А, ну еще прикол заключается в том, что они уже немножко просто потрепаны, эти карты, в том, что их они немного шершавые здесь. Если ты почувствуешь, что они шершавые, mm -hmm. поэтому это дает мне вот так вот быстро делать и не сильно давать вам заметить, ну вот это как раз карты, которые отошли. В чем прикол? Аплодируем Маше за ее небольшой эксперимент. Да? Оказалось так невероятно. Значит, вы наверняка уже прочитали этот цитат. да. Вы наверняка прочитали эту же цитату, и значит я не буду тратить на него время. Значит неограниченные возможности, вечность, ну и самое приятное, которое может превратить вас в гения еще нечто такое, чего просто дух захватывает. И типичное, э, типичное то, что называется соблазнение. И того у нас есть молодой человек 15 лет, который попал вот в эту вот эзотерическую историю, которому теперь говорят, ты можешь сделать все, что хочешь. А я занимался неиндюцием, мне надо говорить, знаете, прикладное, то есть факт. В картах и в боевых искусствах главное, чтобы было прикладное. Мне попался э, учебник разова по биоэнергии. Я сейчас объясню, зачем это надо. Ага, значит, Сергей Павлович, по-моему, разов Я с ним лично знаком, потому что когда я приехал на первый курс, и вот на парке Победы есть вот эти вот общаги Новоизмайловском, на Новоизмайловском Ново 16, Там в обезьяннике мы называли обезьянник такое помещение, где держали студентов, потому что ну, там типа в 4 утра только открывалась общага. А если ты приходишь два ночи, ты должен жить в обезьяннике Не можешь домой, домой попасть. Значит, в этом обезьяннике был практикум по биоэнергии. Это Сергей Павлович Розов. Сейчас я вам поясню, в чем еще прикол и почему я довольно долго в это был убежден и пошел даже на его на его занятия там был full house человек 70 наверное было значит это чтобы понять поймать биополя нужно так скажем сейчас поймете о чем я говорю я попрошу вытянуть руки вот так вот и очень сильно их растереть. Прямо до жжения. Прямо активно-активно-активно-активно-активно-активно. А теперь представляете, как там появляется шар. Он наполняет ваши руки. Все дела. И это позволяет вы усиливать свое энергополе. И это позволяет вам считывать энергию другого человека. Ну все, остановились. А теперь э, не всегда это срабатывает. Здравствуйте. Ну, можете пройти в целом. В целом, что делается дальше? Расслабьте руки и поводите их вот так вот. По Постягивайте друг с другом. Ну, видите, я, я такой как бы шарик рисую все-таки. У кого есть некоторое такое сопротивление, кто чувствует? Не? поближе что то есть что то чувствуете да если вы не будем долго на этом заострять внимание она вы его почувствуете обязательно если будете хорошо растирать свои руки значит в чем смысл значит если у меня появляется это магнитическое воздействие то есть магнитическое ну как болта я чувствую энергию своих рук более того это можно сделать и с другим человеком то есть я могу растереть себе руки а потом вот кого-нибудь почувствовать его энергию и он почувствует он почувствует некоторый вид давления на, ми, на, на себя это и это будет дистанционно и это можно еще научно подтвердить что да я чувствую ты вот не водишь не прикасаешься к моей голове но я чувствую некоторую энергию значит в чем здесь прикол Пояснение есть два неправильное и мое Первое пояснение, что ваши чакры открываются, все ваши ци там, собираются в зависимости от философии, и вы таким образом можете чувствовать энергию другого человека, там, и, соответственно, с ней взаимодействовать. А на самом деле объяснение очень простое. Дело в том, что у нас рецепторы рук построены таким образом, что тепловую энергию, то есть тепло, мы чувствуем как магнетизм. Вот и все. Поэтому руки растирают. При этом можно то же самое сделать с хлебушком. Но если у вас руки холодные, у вас этого не получится. И да вот всегда, вот первый шаг всегда получается. Первый шаг всегда получается. Но дальше ничего не получается, потому что это все ерунда. Есть такой еще пример э, с... Аура свечки. Никто не увлекался этим делом. Ой, прикалитесь дома, попробуйте. Значит, ставите перед собой свечку, садитесь напротив нее и старайтесь смотреть за огонек. То есть вы глаз фокусируете чуточку дальше. У вас расфокусируется глаз, и вы я вам обязательно, я обязательно, я вам твича, Вы увидите это. Вы увидите некоторую такую странную оболочку. Более того, шаг второй увидеть это на человеке. Вы находите человека, ставите его и начинаете на него наблюдать точно так же. Смотрите мимо него, расфокусируйте взгляд, и вы увидите вокруг него такую странную оболочку. А при этом сразу рекомендация это мой опыт вам подсказывает: возьмите человек, поставьте на что-нибудь контрастное, ну, типа там на бирюзовое, на красной, и она намного лучше видна. Я не знаю объяснения этого всего дела, но, видимо, наши палочки и колбочки таким образом работают видимо, в силу движения глаз, что у нас остается какой-то вот странное, странный просто визуальный образ. Это глюк. Я явил вам Иисуса. Это просто глюк. Есть скептицизм я называю еще конструктивный скептицизм <смех> в чем здесь заключается прикол я специализируюсь в области специализироваться в области исследований распознавания лжи в области исследования э, поведения мошенников Вот грубо говоря именно благодаря этому человеку я понял что есть такая научная область и для меня самое любопытное это Поймать человека на лжи и раскрыть его фокус. Ури Геллер Значит, ури Геллер он... У него такое несолидное имя. Spoonbender. Ложкогнутель. Кто знает, кто такой ури Геллер? Угу. Угу. Половина. Ну, давайте посмотрим. Потому что он вот детям втирает эту вот дичь. Любой фокус делится на две вещи. На подачу и на трюк. И второе, что нужно знать из конструктивного скептицизма, это базовое предположение, когда вот мы разбираемся с такими вещами. Базовое предположение звучит следующим способом. Если я могу повторить тот же трюк, что ты сделал, тот же самый эффект произвести, если я могу повторить чаще, чем ты это сделал, и если я могу сделать это еще и круче, то ты делаешь фокус. Вот это базовое предположение. Если я могу сделать как ты, и я могу научить тебя, тебя, тебя и тебя этому, то ты э, не прав. Наташа, здесь надо будет жамкнуть. Значит, Джеймс Рэнди организовал фонд Джеймса Рэнди, где экстрасенсы, психик, может э, получить миллион долларов, если он продемонстрирует свои силы. Давай, погнали. Давай, я, я силы мысли. The subject of Uri Geller. Значит, Uri Geller сделать следующее. Джеймс Рэнди позвал его, ну, не Uri, но в провести эксперимент. And psychic abilities are well documented all over the world. In the early 1970s, Самый известный психик. course, there was Mr. Geller's appearance the Tonight Show. I got a call after they booked him to appear. Johnny had been a magician himself and was skeptical попросили Джеймса Ранди посмотреть, чтобы не было Thanks. с нет, давай следующий слайд. А, я следующий слайд сам переключу, отлично. Подожди, я это не включай. Значит, Ури Геллер э, растерялся и он сказал, мне сегодня что-то не хорошо, мне сегодня что-то не складывается. Он долго над ними сидел, медитировал, трогал эти ложки, но в итоге ничего не продемонстрировал. Помните базовое предположение? Да? Но вот то, что вы видели, это круто выглядело, правильно, прямо убедительно. Базовое предположение: если я могу сделать то же самое, что и ты, но сделать это круче, то, то я прав, а ты мошенник, и я при этом признаюсь. Значит, в чем здесь прикол? Вот она гнется вот так вот, просто они неудачно поставили камеру, поэтому мы этого не увидели. Значит, прикол заключается в особенном сплаве. Ури Геллер делал просто очень штуку. Он незаметно либо ложку сгнул, либо можете сделать то же самое, если вам не жалко ваши ложки. Просто возьмите их и раздолбите. И они будут выглядеть как нормальные, но они будут довольно быстро и легко гнуться. А здесь специальный сплав, и если вы прикасаетесь к нему руками, из-за тепла оно начинает а, здесь вот а, расходиться и создавать этот визуальный эффект. Но это не интересно, потому что интересно ментализм. И завершающей главой будет холодное и теплое чтение. Наверное, самое интересное в том, что можно встретить. Холодное и теплое чтение. Холодные... То же самое аналогия. Холодный звонок, когда вам продавец звонит, просто у него есть номер, и он даже вашего имени не знает. Ну, может быть, там бывает в базе имя. Это называется холодный, холодный звонок. Холодное чтение то же самое. Вы приходите к ванге, и она вот сразу про вас может много всего сказать книгу «Мастерство холодного чтения», где я рассказывал, как это делается. И он говорит, что вот это вот перед вами пять основных, основных заблуждений по поводу холодного чтения. Он говорит следующее, что в холодном чтении очень мало ориентиров идет на язык тела. То есть, когда к вам приходит человек, вы пытаетесь, обратите внимание, в холодном чтении ты никогда не пытаешься угадать имя человека сразу. То есть, ты приходишь к экстрасенсу, и он говорит, как мне к вам обращаться, как вас зовут. Блин, что, живой человек прочитай быстро это сделай поэтому э, меньше ориентируется на язык тела используется чисто наблюдение это тоже заблуждение что вот вы пришли у вас там значит кольцо есть на руке или какие-нибудь там остаток э, этого кольца загар не лег то есть это тоже неправильно фишинг это как раз таки поиск фактов в процессе то есть вы наверно спортом занимаетесь да не я спортом не занимаюсь я так и знал что вы не очень спортивный человек вам стоит побеспокоиться, а в семье есть истории с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Вот я бы вам сейчас задал вопрос, вот там холодное чтение. Я что-то чувствую, что здесь есть люди, у которых, у которых что было сердечно-сосудистыми, возможно, инфаркт, инфаркт есть такие, у которых в семье была история инфаркта, да? Есть, наверняка, парочку я найду. Значит, расплывчатый, расплыв, то есть ну, более, более прям, прямой пример. Это опять же на больших группах работает. Я чувствую, что здесь есть, есть дух отца, дух отца, у кого недавно умер отец. Угу, он не говорит со мной. Мне кажется, что его зовут владимир Вова, виталик Ви вариантов много и каким-то образом если есть 50 человек то попасть в эту историю можно также заблуждение что слишком расплывчиво то есть там я чувствую что с вами произойдет беда нет экстрасенсы довольно кру круто могут а, рассказать о предыдущих событиях вследствие некоторых технологий которые не используют ну и пятое что все клиенты глупы. это тоже неправда клиентов довольно много происходит значит Владимир мне попросил рассказать корочку про Леора, Леора Сушарда. Это, наверное, сейчас самые известные э, сайки, которые есть. И э, давайте посмотрим просто видео. Давайте, Он был Ларри Кинга. Давайте сразу посмотрим какую-нибудь прикольную штуку, которую он сотворил. Включи, пожалуйста, Наташа. It what it. It's что right? okay. такое влияние It's на мысли. People like me, uh, меня Как думают so другие люди? Поэтому я знаю, minds. как манипулировать вашим сознанием. Like, like if Например. I ask you for example, например uh, let's do something uh, spontaneous. Spontaneous. spontaneous. I will ask you, <попрошу> uh, вас. Sorry about Извините за I ask you <попрошу> spontaneously, spontaneously to Скажите мне двузначный номер. Что вы скажете? 27. Почему uh, 27? Я написал здесь, Ларри скажет 27. Я написал, что Ларис скажет 27, это so, so the question is, did I know you will say 27? это or maybe или... it's that you got before the show? No. <laughs> или uh, a... ну... Друзья, как делать этот фокус? Есть идеи? нет каким образом у нет руки очень простым вот он фейковый палец очень просто у вас ну как бы вы держите соответственно штуку у вас здесь вот а, грифель и когда лари сказал 27 лер выиграл немножко времени и за это время он успел большим пальцем придерживая а, планшетик написать 27 и ты был прав. Недаром ты координатор общества скептиков. Он прячет эту штуку. Для меня одно из базовых предположений, второе, это если я человека поймал на фокусе, который я знаю, как делается, значит, все остальное тоже фокусы. Ну, то есть такой вторая логика. А, менталист Дерн Бран, у него офигенное шоу, он никогда не, при, не представлялся как а, какой-то мошенник. Он именно как раз-таки представлялся о том, что он иллюзионист и не даст, а, не даст вас обмануть, но проявить некоторые интересные способности. Давайте я покажу некоторый фокус, который он делает. Значит, вам надо представить а, две простых фигуры. Две простых фигуры представили, но не такую простую, как квадрат. да? Все, две простых фигуры, держите это в голове, пишите одну в другую. Писали одну в другую? Ну-ка, давайте, я попытаюсь угадать. Ой, кто нашел? Вот так вот. Сколько я угадал? Все, вы, ну, вы, не... короче, молодцы. Поздравляю вас Здесь, опять же, очень простая логика. Блин, странно, кстати, она мне сработала. Uh, он, этот фокус, он этот фокус делает на большом телевидении. Как и любое большое телевидение, все происходит следующее. Мы смотрим вчетвером, или я смотрю один. Вот я смотрел один это видео, и в меня попало, эту это неплохо сработало. Но потом стало понятно, что есть там как минимум еще несколько вариантов. И помните, я сказал, уберите квадрат. То есть, по сути, у меня получается два плохих варианта. там, Либо вот так вот, либо наоборот. Ну, 50-50, неплохо. Я, правда, как-то неудачно угадал. Хотя показывал вам. Вот, и так прошли еще пять лет в моей жизни. Я смотрел все это дело. У меня даже есть экспериментальные схемы, где я использую вот такие вот фокусы для того, чтобы изучать Ложь. И надо подвести вас к какому-то выводу, к какому-то конкретному, наверное, и интересному. Значит, Татьяна Черниговская говорит следующее. Она говорит, что вот, мы можем обнаружить людей с телепатией, с экстрасенсорными способностями. Но вы уже, наверное, поняли и согласны, что экстрасенсорика паранормальная, это все-таки вещь существует. А вот это вот вся телекинез, телепатия и так далее, здесь у науки довольно сложно понять. С одной стороны, мы говорим, что их не существует, с другой стороны, мы как бы просто их еще не обнаружили. Но все, что есть, все, что известно, было найдено, все, что я пробовал и пробовали другие люди, указывает только на одно. Это либо когнитивные иллюзии, либо это просто мошенники. И очень интересно их ловить и разгадывать. Надеюсь, вы адреналин будете такой же получать, как я получался все это время. Большое спасибо за внимание. Ты настолько пересидел время, что у тебя даже место закончилось на вашей камере.